Я хотел бы немного с вами поговорить о страхах, потому что я сейчас еду прыгать с парашютом. Это первый мой прыжок, Это действительно для меня очень-очень большой такой шаг в жизни. Потому что высоты я очень сильно боюсь с самого детства, этот страх всегда сидит внутри меня. Мне часто снятся сны, что я падаю куда-то, что я лечу, что я стою на каком-то карнизе. Я понимаю, что я напуган до смерти. Расскажу небольшую предысторию борьбы со страхами. Мы полетели на Монблан. Возможно, вы видели это кусочек в нулевом выпуске. Это достаточно серьезная вершина. Очень много было таких моментов, когда я шел и просто понимал, что я не могу идти. Я трачу очень много энергии на то, что я в себе этот страх подавляю. И я понимал, что... Вот прям на грани, все это время я был на грани, все эти там 20 часов, пока мы штурмовали туда-обратно из базового лагеря. И вы знаете, когда я дошел до вершины, практически дошел, не хватало 600 метров, там была такая расщелина, наверное, шириной полтора метра и вниз метров 300. Такая прям расщелина в никуда, в бездну какой то Мы идем все а, завязаны веревками. У нас идет в команде пять человек. Я подхожу к этой расщелине и понимаю, что сейчас для того, чтобы попасть на вершину, нужно прыгнуть через расщелину. И причем прыгнуть в такой огромный сугроб, который, наверное, там метров 5 в высоту. И в нем такая дырка. То есть, грубо говоря, нужно перепрыгнуть и в дырке захватиться за веревку, которая висела. Мне было очень тяжело вообще все это время идти. И я понимаю, что дальше я не пойду. Что на этом моя история закончилась. Я отцепляю карабин. Говорю, ребята, давайте я вот здесь подожду. Как раз солнце вышло. Более-менее согрелись. Потому что действительно очень холодно было. И я говорю, ребят, я дальше не пойду. Уже практически вершина как бы. Ну, я, в общем, здесь. Со мной был мой друг Женя Осколков. Возможно, вы видели его в одном из выпусков. Он ко мне подошел и говорит... Дим, ты понимаешь, что если ты этот шаг не сделаешь, то этот страх останется с тобой на всю жизнь. Другого варианта не будет. То есть другого варианта победить страх не будет. Нужно сделать это здесь и сейчас. И ты знаешь, он мне рассказал такую вещь. Страхи и вот эти вот шаги, прыжки да, какие-то в неизвестность, потому что мы не знаем, что там будет. По факту вот так вот наш мозг мыслит. Это некие области тьмы нашего головного мозга, и если мы не будем в эти области тьмы заходить, соответственно, бороться с этими страхами, то мы, возможно, будем менее успешными. Это очень, это прям настоящая параллель. В этих областях тьмы находятся некие сгустки энергии. И когда мы ее открываем, то, во-первых, у нас мышление становится шире, во-вторых, у нас пол... Появляется дополнительная энергия делать что-то многое и делать что-то большое. И когда он мне рассказал о том, что, Дим, ты поставил себе достаточно большие цели в жизни, и, возможно, решение всех этих целей находится именно здесь. Я говорю, Женя, зачем ты мне это рассказываешь? Я не пойду никуда, я все это прекрасно понимаю. Но он говорит, ну решай. И он мне хлопнул по плечу и пошел готовиться к прыжку. Вы знаете, у меня такое сжение внутри возникло, что я понял, что, а вдруг действительно это так? И вы знаете, я прыгнул. Я прыгнул через эту расщелину, у меня была отдышка, мне было страшно. И я поднялся наверх, и мы дошли до вершины всей команды. У кого-то шли слезы, кто-то истерично смеялся. Вот. Это была большая победа для каждого из нас. Но для меня это была огромная победа, потому что я в один прекрасный момент понял, что я на чуть-чуть в эти области тьмы я зашел и понял, что там нет ничего страшного. Это я не говорю всем, что нужно прыгать через расщелины и рисковать. Я говорю о том, что у каждого из нас есть какие-то страхи, они могут быть даже какие-то минимальные. Например, начать бизнес. Да? А как начать? Я вот не знаю, а как там, а вдруг то-то, то-то. Или, например, э взять деньги в долг. Как вот многие да, думают, что там кредит, например, а смогу ли я его выплатить? Или там взять, э подтянуть инвестора, например, для того, чтобы он вошел в проект, а смогу ли я там это сделать? Но так или иначе, этот страх, он нам не может дать сделать первый шаг. И первый шаг, он, как правило, самый важный. И страхи встречи с людьми, Общение с людьми, там, быть открытым, например, там, совершать какие-то поступки, которые вы никогда раньше не делали. И тем самым вы внутри себя а, закрываетесь и, соответственно, вы не сможете быть более продуктивными, более успешными, если этот страх будет у вас присутствовать. После того, как я спустился с Монблан, я решил закрепить свой страх высоты. И мы прыгнули с 2700 метров на парапланах. Это было в связке с инструктором. Сейчас третий шаг, который должен закрепить все, что было раньше. И, соответственно, прыгнуть с высоты 4000 метров.